Здорово. Ну. Как ты? короче говоря давненько я не снимал деньжат со своих топовых бизнесов и так как денег на балансе стало становиться все меньше я решил все-таки заглянуть в финку которая мне накапалась честно говоря был приятно удивлен пока я выводил примерно минут 40 более 200 миллионов рублей со своих бизнесов меня навело на мысль а сколько же я вообще смог заработать с данных без оков примерно за год владения торговым центром и еще за полгода владения был рынка кстати не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов барвихи РП. Условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Удачи! Так как у меня и так уже давным-давно накопилось достаточно большое количество денег на аккаунте, я, наверное, более двух месяцев не в финку с обоих бизнесов. И за это время на каждом из них набралось более чем по 100 миллионов рублей. Торговый центр мне приносит 1 миллион 400 тысяч в сутки, а был рынок 1 миллион 500. 000 тысяч рублей каждые 24 часа ну и тем самым примерно за два с половиной месяца у меня накопилось с этих бизнесов порядка 230 тридцати миллионов рублей которые я выводил по одному миллиону на протяжении минут 40 сегодня до сих пор честно говоря не понимаю почему разработчики не сделают вывод денег хотя бы по 10 лям у нас стоят ограничение в 1 миллион но на то есть наверняка свои причины торговый центр я поймал больше чем год назад а конкретно 9 января 2022 года буквально через несколько после открытия девятого сервера когда проводили масштабный слет всех бизнесов которые вообще существуют на сервера и получается то что данным бизнесом я владею уже более года и примерно 5-6 месяцев назад я приобрел себе еще такой бизнес как бы сделал я это естественно с тех денег которые накапали мне с того же торгового центра за 6 месяцев при недолгих и сложных расчетах мы с тобой можем понять то что за один год а конкретно за 365 дней такой бизнес как торговый центр нам с тобой можно принести 514 миллионов рублей только представь полмиллиарда миллиарда за один год абсолютно ничего не делая просто время от времени пополняя продуктами данный бизнес довольно неплохо не так ли но ну, оба рынок в свою очередь приносит каждый день на 100 тысяч рублей больше абсолютно любой бизнес начинает отбивать себя с первой же секунды как только ты им завладел представим такую ситуацию есть у тебя допустим 100 миллионов рублей ты приобрел себе какой-нибудь АЗС с в 500 тысяч. Да, ты потратил 100 лямов и она тебе приносит только лишь по пол мульта в день. Чтобы вернуть свои 100 миллионов на руки, тебе понадобится довольно немало времени. Но представим, что данный беззак пробыл у тебя на руках примерно всего-навсего один месяц. И за этот месяц, этот бизнес тебе принесет только лишь 15 миллионов рублей. Но самое главное, что бизнесы на Барвихе РП в основном всегда только становятся дороже. Чем больше времени серверу, тем больше чем больше на серверах фармится валюты, тем больше желающих появляется на рынке приобрести себе какой-либо бизнес, больше конкуренция на приобретение данных без окул. И соответственно, игроки готовы предлагать за этот бизнес чуть больше, чем другие, потому что каждый хочет его заполучить. Вследствие цена на все эти бизнесы только растет. И даже если ты приобретал месяц назад себе какой нибудь АЗС за те же 100 миллионов рублей, как минимум за те же 100 лямов через месяц ты сможешь ее продать, а то и вот и получается у нас с тобой то, что если через месяц владения бизнесом ты продаешь его хотя бы за те же 100 миллионов рублей, ты их себе возвращаешь и плюс ко всему зарабатываешь с него еще дополнительно 15 миллионов рублей именно с той финки, которая тебе нападала за этот месяц. И чтобы остаться в плюсе, здесь важно соблюдать лишь только два правила. Первое, это не покупать данный безак по оверпрайсу. Если ты накопил достаточную сумму на приобретение какого-либо бизнеса, перед тем как его Покупать у игрока сначала изучи рынок, поспрашивай других игроков. Посмотри, почем вообще продают бизаки с такой финкой на сегодняшний день. А еще лучше дождаться слета бизнесов на твоем сервере, либо же когда добавят новые топовые бизаки. Обычно перед этим все игроки начинают активно сливать уже свои бизнесы в надежде поймать что-нибудь новенькое поинтереснее. И соответственно, чем больше игроков старается продать свой бизнес конкретно в определенный момент, тем ниже становится рыночная цена в этот момент на эти бизнесы. Это как раз таки то самое лучшее время для приобретения без АК. Короче говоря что я хочу сказать. неважно, какой бы у тебя ни был бюджет. Если тебе хватает даже на самую дешевую лавку лучше конечно же сделать это. Потому что абсолютно любой бизнес покупка любого бизнеса на всех серверах барвихерп всегда имеет некий смысл. Смысл зарабатывать больше и двигаться дальше. Ну а я в свою очередь глядя сегодня на свой аккаунт понимаю что достиг уже по моему самый вершины всего того, что только можно достичь на проекте. У меня имеется два топовых бизнеса, которые приносят мне 3 миллиона в сутки. У меня есть самый дорогой дом на Барви ХРП, который расположен на въезде в поселке Голд Виллдж на новом острове. У меня было еще пару топовых домов на въезде в элитные районы, которые недавно слетели за неуплату. И при всем при этом я даже особо сильно не расстроился, потому что имея столько денег, я понимаю, что без какого-то особого труда я могу выкупить обратно на эти дома у игроков. У меня есть достаточно большое количество автомобилей, есть даже вертолет. Была недавно яхта. Я могу себе прикупить абсолютно любую тачку, любой вид транспортного средства, который только есть на проекте. Огромное количество скинов, аксессуаров, редких каких-то ивентовых вещей и всего прочего. И самое главное, я забрал ту бэху из NFS Most Wanted с новогоднего ивента. Это единственный предмет, о котором я реально мечтал в последнее время. И самое интересное, то, что этот battle pass я не стал уже полностью приобретать за данным проходил его сам. Сквально на днях я закончил его проходить и забрал свою долгожданную Б. Также я являюсь одним из трех совладельцев самой топовой семьи на девятом сервере Барвих Успенская YouTube Team. Эта семья имеет огромное количество рейтинга и держится уже долго и уверенно на первом месте. Короче говоря, к чему я это все? Я говорю о том, то, что на сегодняшний день у меня имеется абсолютно все то, о чем можно только мечтать на Барвихе РП. В какой-то момент ты понимаешь, что это тебя уже немного удручает. Пропадает какой-то смысл двигаться дальше, потому что дальше уже просто-напросто некуда. А это значит только одно: что настало время новых рубрик. В связи с этим я объявляю продажи такого бизнеса, как торговый центр. Как ты думаешь, за сколько его можно сейчас продать на девятом сервере Барвиха Успенская? Все предложения о покупке данного без АК я жду в личку у себя в ВК. Ссылочку напоминаю, есть в описании. Мне необходим свободный слот для одной рубрики которую я задумал на барвих РП. Ну и конечно же, необходимо большие деньги. Я думаю, нас с тобой ждет много нового и интересного. Все свои догадки по поводу рубрик обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!